Лазует. И редактор, кто хочет стать миллионером, это Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа, то есть такая там подковерная возня, якобы магистр, что, где, когда Александр Друзь хотел купить... Ну, как купить, хотел договориться, чтобы ему слили вопросы, он бы выиграл там суперприз, ну и поделился и так далее. Ну, здесь, в общем-то, я так понимаю, вот как следователь, если бы ко мне обратились, как следователь, сказали, вот тебе надо это расследовать, две версии, которые я бы взял сразу. Ну, первое, это неправда, да, ну, суть в том, что говорят, разговор записан, надо послушать просто разговор и тогда отмести первую версию. Вторая версия, которую я бы я рассматривал, что это, она бы составляла из двух компонентов. Первое, то, что ну, Друзь стал старым, поэтому не такой умный, да, боится фиаско, решил договориться и так далее. Ну, чтобы еще раз продемонстрировать свой ум. И вторая версия, которая у меня была бы рабочей, что он никогда не был умный и что всегда в «что, где, когда» Были такие же отношения. Ну То есть, если здесь он предложил, э, э, э, так сказать, купить другая, поделить деньги э, и поступить нечестно, то где основания полагать, что в что, где, когда они поступали честно? Нет никаких оснований. То есть, это дискредитирует всю эту игру, что что, где, когда, и возникает вопрос, как они нами и там все время мошенничали. И вот это была бы у меня рабочая версия, с которой бы я начинал. Мальцев, воздух гоняешь, фуфло, толкаешь тебе, что Яндекс. и заплатил, чтобы ты их новости читал. А, нет, ну почему Яндекс имейл заплатил? Я читаю официальные новости, в частности, это ТАЗ, новость ТАЗ. Я читаю те новости, которые путинские СМИ дают. У меня же плохие новости. Если бы я читал хорошие, ну, наверное, бы я бы что-нибудь рассказывал. там BBC, CNN и так далее. Хотя я надо про это тоже говорю. Но в основном-то я беру российские новости. Поэтому новости не Яндекса, на самом деле. Новости У них же есть первоисточник. Яндекс просто берет чьи-то новости. Он же поисковик выносит. Милонов отказался, Милонова отказались пустить в женское кафе. Там какие-то феминистки собирались, этот придурок туда полез. Ну, бездельник, что ему делать? Он ищет, чем заняться, так пиарится.